Что, что такое с точки -то зрения эзотерики психическое расстройство? Можно, можно ли такому человеку как-то самому выйти из этого состояния? Очень, Очень сложный вопрос, вопрос он, он такой всеобъемлющий или всеобъемный такой вопрос. И с позиции эзотерики действительно бывают три принципа. Эти три принципа звучат так. Первый принцип читается на эзотерическом плане, что жизнь человека в оболочке энергетической. То есть если убрать физическое и все телесное, что находится в мире, то останется душа. Считается, что душа она находится на уровне сердца или на уровне груди, и душа это самое важное, что есть у человека. Сверху над человеком поля высших сил, которые светлые, которые отвечают за то, чтобы у человека происходили хорошие события, внизу находятся поля темных сил, которые отвечают за то, чтобы у человека были омрачения там находятся там, астральные существа, люди, которые были негодяями, которые попали туда в чистилище и так далее. Вот когда у человека по каким-то причинам происходит разрушение энергетического кокона. В нижней части его тела, то через эти места в его энергетический кокон проникают вот такие души умерших или голодные духи, потерявшие самоидентификацию или астральные существа. И как это происходит? Человек живет, и вдруг внезапно в его голове появляется какой-либо негативный разговор. Это может быть голосом чужим мат, или там крик, или ржание лошади, или еще что-то. Самый простой метод, когда человек еще как бы не подвергается внедрению такой энергии, ясновидящие видят э, психическое заболевание человека как две огненных точки, или это называется по-другому светящиеся глаза. То есть гарантированно, если у человека светятся красным или светятся как две сигареты, глаза нужно определенным образом просматривать, то человек 100% является человеком психически нездоровым, в нем находятся сущности. Такие, такие сущности, сущности убираются каким, каким образом их нужно, нужно выталкивать из себя, из себя то есть, то есть если, если вы определили откуда вы идет разговор мысленно, мысленно а не вслух нужно эту сущность послать сказать: ты не мой голос ты, ты не мое сознание, сознание пошла ты или пошло ты оттуда оттуда, оттуда". другой вариант этого всего это, это, это а, а, есть такие а, есть а, китайская, китайская система, система Китайцы считают, что когда у человека между ног начинает светиться белым светом, то это является энергетической пробойной, и через этот дух белый заходит тоже в человека. Там есть еще альтернативные теории, считается, что грибы, которые живут на планете Земля, обладают разумом, под землей они между собой связаны и влияют на астральные поля, создавая... Внедренческие элементали, которые, которые вникают, вникают или проникают в человеческое существо, выдавливая его осознанность и, и так далее, борясь за его душу. Осознание и мозги находятся в голове, голова в ней и происходит пробойно, человек, человек очень сильно мечтает, существуют физиологические проблемы, это когда, когда человек, человек очень высоко, высоко поднимает глаза и, и очень сильно мечтает о чем-то, или очень опускает, опускает глаза вниз и, и драматизирует и, и, чувствует и чувствует угрюмость, депрессию и так далее. Это такой некий физиологический, физиологический принцип, принцип распознавания, людей распознавания людей со склонностями к психическим каким-либо заболеваниям. заболеваниям. Есть кармические еще, еще прегрешения, которые делает человек психически больными. В тибетском буддизме, буддизме говорят о 23 трех духах и, и так далее. Я практикую я длительное время работу с психически больными людьми и могу сказать, что действительно существуют определенные методы, методы которые могут помочь психически больным людям справляться со своими заболеваниями. Сейчас я их, к сожалению, вам не могу здесь давать, но есть мной записанный семинар, он называется, он называется «Устранение, там, порчи с глазу, «Устранение порчи глаза", «Устранение порчи глазов и их, там, насколько я помню, три части. Там я рассказываю о 27 классах, духов, о том, как это необходимо убирать, там, и даже о рольфинге очках. То есть, в общем, очень большое количество информации. Самый простой способ убрать из себя психическое заболевание, в случае, если вы это ощущаете, чужой голос или нервное состояние, или что-то, что вас сжимает, это выбрасывать из себя или выдавливать из себя и при этом посылать. Также помните, я говорил об этих трех словах, которые устраняют у человека страхи, депрессии, панические атаки. Это трясы к и припутав. Помните, наверное, да? Диана